Всем привет! Сегодня будем готовить лимонный пирог. Впервые я этот пирог попробовала в одном из местных кафе. И он мне безумно понравился. Рецепт, конечно же, я не знала, но хотела попробовать приготовить его дома. И вот путем проб и ошибок он у меня наконец-то получился. Это не приторно-сладкий торт, как могли бы вы подумать. А именно нежный, ароматный, с легкой кислинкой пирог. Давайте попробуем сделать. Ингредиенты для основы нашего пирога будут следующими. Полтора стакана муки, пол стакана сахара, 100 грамм сливочного масла, пол чайной ложки соды и соли. Для начинки нам потребуется 2 крупных лимона, 1 стакан сахара и 2 столовые ложки крахмала. Готовим основу нашего пирога. Для этого в глубокую миску высыпаем муку и добавляем масло. И рубим наше масло вместе с мукой. В нашу крошку добавляем сахар и соду с солью. И все вместе перемешиваем. Две трети нашего теста выкладываем в форму, в которой будем выпекать. Для нашей начинки мы измельчаем лимон в чаше блендера. Добавляем сахар и крахмал и все перемешиваем. начинка у нас получилась ее добавляем к основе нашего пирога И сверху добавляем оставшуюся часть теста Выпекаем наш пирог при температуре 180 градусов где-то в 40-60 минут. Вот какой замечательный пирог у нас получился. Приятного аппетита!